They say that things just cannot grow А по улице Встречаю я Одну красавицу Пойду к ней Спрашу название See you a cell. Много знают кто миха другие Мерзут на морозе, дожидаясь одного Отшивая прохожих Бывает два типа, типа девичонок. Они хотят, много знают кто миха другие Мерзут на морозе, дожидаясь одного Отшивая прохожих А снег идет, а по улице Все белое. Снег я испорчу твои старания а за мной ее нашел я, а снег укрыл дорогу. Подал мне, нее пришел я, а снег укрыл дорогу. Показал мне, ее нашел. А снег укрыл, дорогу потопал я К нее пришел я А снег идет а по улице Чтобы а я снег есть, твои старания.